Цветочек? Э -э, не цветочек. Цветочек? Или все-таки цветочек? Так, девочки, а ну ка Объясните мне всю ситуацию, я ничего не понимаю. Панки, эта же девочка из теплоты все лиды коды. Понимаешь, мы с ней полностью похожи. Только у нас цвет другой. Понимаешь, цветочка у нее золотого цвета? Смотрите, у нас сегодня пополнение на целых три малышки в детском саду. Это две куколки из четвертой серии и одна из третьей. Ну, кстати, с третьей серии у меня еще не все куколки. Так что, поехали? И начнем мы, пожалуй, с нашего любимого лол-декодера. Точнее, Айспай. спай Но в народе мы уже привыкли называть его декодер. И где наша подсказка? Вот она. Смотри. Надеюсь, чтобы вам было видно хорошо. Здесь щенок плюс сердечко. Мне совсем недавно попадалась эта подсказка. Там была. Что вы думаете? Та-дам! Канзас Кьюти! Ну-ну, посмотрим. Кто здесь в этом шаре спрятался? Розовенький шарик. И последний слой. та -дам! Открываем. Поехали! Розовенький брелочек. Следующий пакетик. Тышка, какие очки классные. А, сердечками. Ага, смотрите. Здесь розовые стеклышки. Может, через него тоже можно смотреть подсказки. А ну-ка, давайте проверим. Нет, ничего не видно. Очень классный и серебристый оправок. Кстати, вот такие только золотой оправой были у нашей люкс. А еще единорожки. Следующий пакетик. Там-тарарам-тарарам-там-там. -там. Ой, какая красота, красота, красота. Ага, смотрите. та -дам. Похоже, да? Только эта сумочка красная принадлежит босс. Лилл босс. А это... Тоже, наверное, не менее крутой куколки. Только это полностью серебристая и с красным сердечком. Ой, здесь замочек очень классная. Один, два, три, четыре, пять. Ой, какая хорошенькая. Смотрите. Ага, у нее как бы антенки. Очень классная прическа. Такая просто умопомрачительная. У нее полностью серебристые волосы и Трусики. Очень красивенькая, ой, такой, уки пути такая хорошенькая. Знаете, как бабушки говорят, Ути-пути моя хорошенькая, и так за щечку дергают. Первая куколка мне очень нравится. И, кстати, она из одного клуба, и вместе с Канзас ЮТи. Вот моя коллекция, да, это Storybook Club. Вот она, Лил Teens. Ну что ж, а теперь переходим... Шарик серии 3 второй волны. Интересно, будет повторка или новая. Ой, надеюсь, вот это. Вот это мне нужно. Нашей русалочки. Это мне очень нужно. Каску Playtime. По-моему, у меня уже все куколки из Playtime есть. А, эта молния надо мной издевается. Смотрите. Есть! Нет, ну вообще шарик открываться не хочет. Вот, упертая куколка. Ну и скажи, тебе чего там? В шаре удобно сидеть? Наклеечка наша. Наконец-то добрались. Так, последний слой. Но такой же упертый. Мне интересно, там случайно не единорожка? Маленькая, она же упертая. Я тебя не обижаю и вообще-то упертость в характере это очень хорошо. Да-да. Сейчас узнаем. Ну что ж, поехали открывать нашу упертую куколку. Это желтый брелочек. Ах! Смотрите, вот это да Ну все чувствуем себя какой-то бабкой гадалкой точнее экстрасенсом смотрите я же говорила что единорожки тоже такие такой же формы по крайней мере ну если пошла такая жара я сейчас и люкс найду, вот они. они а, смотрите, они прям одинаковые с единорожкой, один в один очень-очень классно точно, Это единорожка такая упертая вот ее сумочка очень яркая, классная да, что ж теперь будет детскому саду от двоих со единорожек это ж с ума сойти я себе представляю вот она ага, какая классная такая мимимишная но немножко бракованная вот здесь уж очень заехали краска видите а, -а, -а какие классные вообще обалдеть что одна что вторая я вообще вообще не я очень даже итак посмотрим кто же спрятался в третьем шаре может, куколка еще веселее этих двух? та Пам-пам! Ой, вот и подсказка наша. Доставайся, убирайся. И, ой, здесь платьишко и вентилятор. Я ну очень хочу вот эту куколку. Она такая яркая. Ну, чего хм, а ты чего, ко мне не хочешь? И вот это мне нравится. О, так сразу открываем Та Поехали! Малиновый брелочек. А, смотрите, это ожерелье. У меня такое попадалось уже двоих куколок. А, это какая такая красотка. Сажерельки. Ого, гожечки -го, какой классный, смотрите Я просто балдею, какая сумка Здесь ярко-малиновое дно Она сама такая салатовая, прям насыщенная такая яркая салатовая И этот нежно-розовый, это такое классное сочетание Ручка-бантик Смотрим, какая же это красотка А, какая лупа! Глаза, смотрите, и соска у нее перевернутая, на ничего. Смотрите, все сочетание цветов. Волосы нежно розовые, как и бантик на сумке. Соска ярко малиновая, как и дно сумки, и трусики салатовые, как и сама сумочка. Малышня, где твоя обувь? Не, не, не знаю. Мне не положили. Как это не положили? Ты что, босая ходить будешь? Ну ладно, ладно, не волнуйся, что-нибудь придумаем. У нас обуви хватает. Чего правда? Угу. Ну ладно. Сейчас найду и обувь. Итак, малышка, смотри, что у меня здесь есть. Вот, выбирай, какие тебе больше всех понравятся. И, нет, их не хочу. Ой, мамочки, это такие такие огромные. Нет, такие точно не хочу. А, ролики-мтефор симпатичные, по цвету мне очень нравится. Но я на них еще не умею кататься. Эти слишком золотые нет. О, это вообще черные, не хочу. Не, вот если бы салатовые, совсем такое дело, перезовых не хочу. Сиеневые. Не, слишком много белого. Слушай, ну ты и даешь, а ты балованная. Столько обуви выбрать не можешь? Мне она не, не, не нравится. Эх, ладно, сейчас посмотрю, кажется, одни еще должны быть. Угу. Хосенька, Хосенька, так смотри. Смотри, еще вот такие нашла. А теперь давайте смотреть, как наши малявочки меняют цвет по очереди. Смотрите вот этой куколки трусики в горошек, какие хорошенькие. Ой, челочка в полосочку черную. И в теплой водичке. Та-дам! А ну-ка, единорожка. Ой, да, у нее тоже сердечко на щечке. Здесь на трусиках точно такая же посыпка, как и на сумочке. Такие малиновые носочки. И на волосах малиновые пряди, такие розовенькие, становятся ярко-ярко малиновыми. А, очень классно. Ой, смотрите, у нее крылышки. И в теплой водичке. Та-дам! Такая вот нежная куколка. И наша новенькая ныряй точно смотрите вау ничего себе вот это да такая вот маска супергероя малиновая кофточка с бантиками вроде бы трусики в полосочку да и такие вот как гольфы с черными бантиками ну что друзья теперь я тоже буду появляться в новых видео если вам понравилось это видео ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал той